Радио Орфей, как обычно, вещает на волнах су34 fm. Overhyp 4 fm. Всем желаем хорошего вечера. Приятного времяпрепровождения, крепкого чая, э, сна глубокого. Поэтому за вас и поднимаю эту чарку этот э, великий настой зверобоя продырявленного всем здравствуйте здравствуйте, здравствуйте, друзья здравствуйте все, кто по кайфу, все, кто по хайпу всех уважаю оверхайп 1, оверхайп 2, оверхайп 3 я ходил на репетицию с товарищами репетировали рэп-группу, чтобы исполнять рэп красиво, великолепно. И, в общем, пришел с такими ну, выводами к вам, да, рассказать, что все хорошо, подготовка к концерту идет полным ходом, все будет хорошо. Рэп-йо-баттл, ну, ожидаем, друзья, ожидаем. Пожалуйста, пишите всем спонсорам, чтобы купили рекламу, потому что без рекламы нельзя выпускать. Как так? Вот вы видели когда-нибудь, чтобы без рекламы что-нибудь кто-нибудь выпускал? Кирилл Киселевич, добрый вечер. Справляюсь о вашем здоровье. Желаю прекрасного утра, дня и ночи. Вот, поэтому рэп Йоу, как только так сразу, друзья, я жду, я жду. И самое сложное, что сначала же батл славы выйдет, да? А все самое охуенное, оно же во втором батле. Друзья, с Минском. Вот давайте у нас есть концертный директор Стас Куницын. Вот вы можете заспамить ему личку и спросить, что с Минском? Что с Тамбовом, что с другими городами? Рязань, Павлодар и так далее. Вы можете спросить. И давайте, заспамьте, спросите. Потому что мы артисты, мы хотим петь. Мы в любом городе. Бобруйск, Ровно, Кишинев, везде споем. Везде споем, друзья. Поэтому ебите в сраку Стаса. Лучше послушать Оверхайп 3 или посмотреть прямой эфир? Послушать Оверхайп 3. Прямой эфир – это хуйня. А вот Оверхайп 3 – это такое нечасто случается. Ну так, дело к ночи уже, как говорится. Хотел бы в Твери. В Твери. Вараб делает концерты. Санкт-Петербург, Москва. Он организатор. А Стас – он концертный директор. Он отвечает за всю другую хурму. Поэтому пишите ему и ебите его. Что с Минском? Что с Минском? Что с Минском? Что с Минском? Оверхайп 4. Вот братишка, который спрашивает про оверхайп 4, он не сделал репост оверхайпа 3. Поэтому, братишка, ты охуел. Какой оверхайп 4? Ты еще третий весь не расслушал. А там есть второй и первый есть. Вот. Так что так, друзья, больше концертов в СПБ, раз в год мало, ну мы два раза в год, вот смотри, в этом году был концерт мой сольный в СПБ, в модном клубе Грибоедов был Славы сольный, в модном клубе Аврора, и вот в конце года тоже все оверхайпы, как дети родные, как я могу сказать, то самое лучшее. Все самые лучшие. Не могу сказать, друзья, как так. Ну, Так. Да, видишь, вот. Рязань. Ну, Рязань когда? Когда организаторы сделают, друзья? Я думаю, просто они через разные купленные сервисы, поэтому по-разному выглядят. Я думаю, не парься. Плюс у тебя vip -ка ты говорил. А випка может по-другому выглядеть. Плавник. Где клип? Плавник. Без клипа не возвращайся, уходи. В Тверь приезжает. Ну, группа да, Кипелов, группа Ария. Вот, а мы пока в Тверь еще. Приедем, приедем, приедем. Кого-то случайно забанил вместо пидораса, но ну, ничего страшного. Да, Казахстан, ну, пока не зовут, пока не зовут. Мы бы с радостью. Павлодар, Актюбинск, Уральск. Все города Северного Казахстана мы бы хотели посетить. Это карта Австро-Венгрии. И вот там вот, вот там вот, вот тут вот где-то. Вот тут вот я город Бамберг нашел даже, он граничил с Германской империей, ну точнее Австро-Венгрия, вот Австро-Венгрия, вот а вот там повыше чуть город Бамберг у меня есть на карте даже, мы бы в Киев тоже, на танке как говорится, шутка, в удаленной группе ты в списках конечно. Ижевск, я помню, что мы туда ехали, ехали, ехали, потом приехали, и было прикольно. Я помню чуваков-организаторов, мы с ними ели в кафешке в Ижевске. Кстати, в Ижевске хороший концерт был, ну, так вот он. Слава любит концерт в Ижевске. Лимитированный мерч, конечно, но будет в смысле ли, мерч, который мы не будем перевыпускать. Какой-нибудь мерч оверхайп или мерч авангард. Это брамс был друзья это был брамс в омске короче опасно задерживаться больше чем на 5 часов ну просто реально такой город в общем опасный так что омск это дело такое последнее прочитал не знаю Жизел толеран я жесткий добряк в Риге 24 декабря должен быть. Должен быть. В Москве GSPD может будет. Хотелось бы. Новосип. Будет, конечно, Новосип. Мы долго работали над альбомами. Плюс мы гении записываем. Бишкеки, конечно, давал. Давал. Я не знаю, я не организатор концерта, Как организатор делает так, мы соглашаемся. Они считают, что так делать правильно, как делаем мы. 2 октября в Пизе. Я слышал Верхайп-2. Был в Пизе, и там же тоже был. Ну, не в СПБ, а в МСК. Писка шоу. Не знаю, меня не звали. Я тоже родился в Бишкеке, брат, только в городе Фрунзе. Маму слушай. Башня. Да там, таких как я, поддержать башню, знаешь, сколько. Оверхайп 3 или Шопен, ну, я думаю, Оверхайп 3 покруче будет. Я распишусь. Тесный зал ожидания, ну, слушай там, почему он тесный? Не тесный, там людей много помещается. Тем более, я так понимаю, что в наш день много очень людей выступает параллельно а в СПБ, поэтому, я так понимаю, не так много людей будет. Но именно те, кто по кайфу, кто по антихайпу, это круто. Поэтому приходить не будет, не будет тесно. Треки оверхайпа, ну, конечно, не все, они просто это, все там, не все же супер-хорошие. Но будут, все хиты будут. Че по Краснодару? Ебите Стаса Куницына, нашего концертного директора. Спрашивайте у него, чё за хуйня? Без халифа, братан, держись. О, Самара, охуенный город. Любим Самару. Мне бы сбросить вес, в смысле, что ли, бро. Да, я, я не толстый, вообще не толстый. Это отдутловатость. Вчера после ГСПД чел водку спиздил, выбежал из магаза, его машина сбила. Блять, охуенно. Ну это после рейва такое должно быть. Ну а два мы не собираем, бро. Бро. Не собираем, бро. мы. Поэтому куда нам А2? Однажды сделаем А2 по-любому. Самара городок. Так о чем книга? Какая книга, брат? Правильно, Overhype 3, слушай, братан, покупать билеты на концерты. М -м -м, люблю только дудя. Дома в шапке, ну, типа дурачок. Так, сейчас мы тут забаним, пидорасика. А какой трек из Overhype 1.3 ты считаешь самым успешным? Мне из Overhype 1.3 нравится, наверное, Колумбайн. Или, или Нео Шансон. Нео Шансон. Ну, короче, нормально. О, Корифей Антилог, братишка, держись. Скоро победим лоика, наконец-то. Окончательно победим лоика. Друзья, мне нужно налить немножко чаю. О, вы знаете, у меня даже, я нашел, у меня даже есть э, плитка. Как вы думаете, что это за слиток золота у меня в руках? Слиток золота. Слиток, вот понимаете, насколько я богат? У меня слиток золота в руках. Вот, посмотрите, настоящий слиток золота. Это мои деньги. Мне не нужна наличка. Деньги на карте. У меня есть слиток золота. Ну не, бро. Колбайн клип нас в тюрячку отправят. Тюрячку. Да какой шоколад! Это не шоколад, это слиток золота. Посмотрите. Посмотрите, он играет как на свету. Это слиток золота настоящего. Кто не верит? Нет. Это слиток. Золото. Золото, слиток. Больше не покажу вам. Власть... Ну, власти к нам не приебывались. К нам приебывались только люди всякие, добрые. Пока еще вроде все нормально, но пока еще как бы до конца все не закончилось, так скажем. Нам итоги лингвистической экспертизы еще не были сделаны. Поэтому, друзья, надеемся, все нормально будет. Это может быть долго, может быть быстро, не знаю. Так что Так что вот так вот. Максим Шаро. Блин, не знаю, где-то есть в Питере, Максим. Мне говорили пацаны, что где-то есть. Надо спросить у Жеки Джо. Он должен знать. Спросите у Жеки Джо. Или у Гукила спросите. Вот пацаны точно знают. Ларина клип еще не успел посмотреть. Всякое может быть, братан, каждый концерт как последний, всякая хуйня, живем в России, живем красиво, привет всем, кто со мной в школе учился, где можно, ну, кафешки, где-то канала можно оплатить подземные, андеграундные, Генрих третий, Ричард третий, да, я видел тебя, братишка, в свишоте, антихай, спасибо. Слушайте, очень-очень интересно. Иногда просто изучаю карту Австро-Венгрии. Такие угарные штуки. Смотрю. Кто что, к кому относилось. Прикольно. Бля, и Горян, есть у меня плойка? Есть. Есть плойка. И я нихуя не играю. У меня только Tekken 3, короче. И НБА. Я просто за полгода один раз включал. Артем в араб. мой араб. Вот тебе краб, я так рад. Рифмы уровня в араб. Приходи на наш концерт тогда, братишка, ты же в СПБ, у нас там билетов еще завались просто. И исполним треки с оверхайпа. Шапка как у грузчика, как у ночного грузчика шапка. Я не знаю, что делает Михаил Светов. Это я слышал просто имя, фамилия. Я не знаю, что он делает, поэтому я никак к нему не отношусь. Билет стоит... Вот, проходи, вот тут вот, вот ссылка сейчас вот тут появится. Ссылка в описании. Проходи, и мы тебе скажем, сколько билет стоит. В Араб, сколько стоит билет? В Санкт-Петербурге. Я оторван от народа, я творец, Я поэт. Ну, просто свели мы чуть лучше, наверное. Все-таки подондрочились уже. Хорошо свели оверхайп третий. Повтори вопрос, если ты считаешь, что он важный. Нужно ответить на него. Нет, детей ебать нельзя. Это хуйня какая-то. Петрозаводск. Конечно, мы приедем обязательно. Я бы хотел. Петрозаводск. Не знаю, Warcraft не играю, вообще не понимаю, какой-то Альянс Орда, это что такое? Я знаю только Золотая Орда и Бетби Альянс, вот все, что я знаю. Ну а кто нам свой, Сами и сводим. Братишки наши сводят, мы и сводим, все вместе. Что-то из Хайптрейна, наверное, будет. Виктор послушал Оверхайп 3? Оверхайп 3 послушал, но типа не слушал, но это он вранье. Белгород. Будет столько городов прекрасных, в которых можно приехать. Мы приедем в каждый, в каждый. Нет, биты не сами. Зачем вам Оверхайп 4, если три части есть? 27. Это, мне кажется, просто уже как наркомания. Нельзя быть наркоманом. Бро, на Маятнике Фуко только вот 4 трека, и то э, нам сказали, типа, 3 трека. Мы больше, чем нужно, исполнили. Такое такое ограничение было. Так что, бро, сорян. Из кино смотрел, ничего хорошего в отеле Эль Рояль. Нормально, ну, только можно посмотреть. Ну, то есть, хоть как-то. Я ездил в Пензу, братан, в октябре был в Пензе, где ты был? У меня каждый трек в стиле новой школы. Я рядом со школой живу, я живу, тут рядом две школы. Смотрю в окно, делаю рэп в стиле новой школы. Нет, Веном не смотрел, Друзей, Друзей, Веном не смотрел. Друзей, Веном не смотрел. Сорян. Я просто дернулся, Морозов. Чуть-чуть дернулся, понимаешь, бро? Чуть-чуть дернулся. Вот, например, Facebook мне написал, у 4 ноября у Виктора Гевиксмана и Виктора Гевиксмана были дни рождения. То есть, понимаете, да? Да, блядь, там афиши ебаные. Друзья, похуй на афиши, вообще, главное, чтобы концерты получились, Это а что-то какие-то всратые встречи все. Летов охуенный, братва, я в детстве и в молодости Летова не слушал, просто не дошло до меня, я слушал сраный русский рок, ДДТ, Сплин, Наутилус, а, блять, ёбаный этот аквариум там. Ну, лето не слушал, а лето охуенный, Коммунизм охуенный. Все нормально. Ну, не каждый день слушать, как Высоцкого. Я вот, кстати, я в детстве слушал, ну, не в детстве, там в подростковом возрасте слушал Высоцкого. И мне Алан Кубатиев писатель сказал: Ну, это типа не на каждый день. Ну, это реально не на каждый день. На год младшей планки? Да, думаю, пустят. Напиши в личные сообщения паблика, ну, вот этой встречи. Мне кажется, должны пустить. Там не проверяешь прям суперпаспорт сейчас. Конечно, не знаю, может, там уже все сделали, будто мы теперь в 23 веке живем, но я сомневаюсь. Death Journal, Death and Journal, или Current 93? Ну, Death June, потому что это попс. Я люблю попс. От продолжения лета? Ну, не знаю. Не знаю. И так я не могу сказать, конечно, со стороны. Как-то... Наверное, все-таки мы в разных весовых категориях, да? Вот. Будет альбом, будет сольный альбом в стиле сольного альбома, вообще клевый. Конечно, другой будет, но они не могут быть одинаковые, вы же понимаете. Черный Чай. Чай. Когда вы, Мантихайп Ренессанс. Можешь огласить полный список участников антихайпа? Нет. С вообще бомба. В Человек года. Батл рэп друзья Макса, ебите Макса. Я сам жду, пиздец. Очень хочу, Баттл, посмотреть. Точнее, я хочу, на самом деле, чтобы вы посмотрели. Там будет угарно. Я хочу, чтобы вы угорели. Будет реально прикольно. Боба Блэка. Да, конечно, читал Боба Блэка. Все читали Боба Блэка. Кроме рэпа, мне интересна история. Я люблю историю. Ну и просто литература, в общем, художественная. Виктор принял 100 человек в антихайп и теперь может прожить на эти деньги месяц. Я как бы только поддерживаю. Никита, за май ты врешь. Лике... Нет, я не был на третьем батле, Ну, говорят, тоже охуенно все было. С последнего того прослушанного. Оверхайп 3. А еще Янг Нуди мне нравится. Янг Нуди. Бориса Рыжего, ну, вообще не знаю творчества, к сожалению. Поэтому никак не могу сказать, как я к нему отношусь. Нахуй в Гик снимешь сам клип. Да слушай, братан, сниму. Сниму и сам снимал, и снимем еще. Почему а нет? Нет, нет, слава, все нормально. Друзья. Леха Медь, поехавший, не знаю я, но проблемы были у него, я так понимаю. Старый русский in Paris, красавчик, если ты в Париже и русский, то ты живешь красиво, то ты молодец. На копы не катался, что такое копы? Поясни, ну сказал бы, ебало с рот, антихайп. Кто придумал нео шансон Свидригайлов, а я просто написал трек. Знал, что Ликей МС Клава был на релизе Аграба Бруйска. Да, знал. Да. Ну, то есть ты мне напомнил, и я вспомнил, да, так я, в принципе, знал об этом. Уверхи 3, вот не Хэллоуин написал, что типа, вот, красава, верхать 3, нормально заебись. Типа по андеграунду, я говорю, попса же, братан, там поп-треки, ты послушай, попс, реально попс, песенки. Новый трек на Залакари не слышал. Я люблю Лил дерка. я жду микстейп Lil Durka, и я вот люблю этого негра. Что про Россию, спроси еще раз. Папича. Не знаю, кто такой папич, бро. Не знаю. Ванечка Фалин. Да подождите дней пять, сам вернется. Нормально все. Просто отдохнет, малыш. Философия антихайпа будет, конечно, в девятнадцатом году. В девятнадцатом году, друзья, будет философия антихайпа. Кого из западных представителей слушаешь? Да не знаю. Фрэнк Оушен мне нравится. Джимми Трон. Я не, не видел много чего-то. Не могу сказать. Мерч будет. Майти, да, сам написал. Ну, мы познакомились на Екатеринбурге. Познакомились, пообщались. Хороший как бы Миша, хороший человек. Вот. И сам, да, предложил скепта ну вот эти пью у нее вышел клип приятный клевый клевый клевый смыть ну надеюсь я не испортил там ничего. ты цуцик да наверное. я думаю что на ричарде не будет никого вообще Майдисон в антихайпе нет, не читал фанфики про меня с Юрием Дудем. Ну, друзья, ну, можно книжку почитать. Эльфрида Элиник, всем советую покрутить. Вот те, кто пишет фанфики, они не читали, на самом деле, нормальной литературы. Вот, почитайте Эльфрида Элиник. Там, похоть, например, книгу. Охуеть, столько, как вас вдохновит, там язык отличный. Я вообще не служил, братан, я на военной кафедре учился, понимаешь? Ну, на ней я два года учился, грубо говоря, потом на сборах был. Там написано на картинке, если, если смотреть внимательно, можно вообще все понять, просто люди невнимательные. Братан, Артем Славин, вот у меня книжка сейчас, в данный момент. Да, читал, конечно, Тома Самана. Заканчивается хороший вопрос. Почему Украину не пускают? Не знаю. Не знаю. Что-то не любит нас, наверное. Там. Да, Буденброки вообще это одна из моих, ну, не то, что нельзя сказать, что одна из моих любимых книг, но одна из книг, которую после прочтения я запомнил надолго. Вот, Буденброки это... это серьезная книга. Мамлеева читал. МНЖ-ФМ 2 и 3 знаю наизусть. ЛП Я Ивана знаю очень давно. Мавромати, ну как, норма... Ну как, что значит? Что думаю? Заебись, ну нельзя. В таких категориях уже, наверное, нельзя рассуждать. Нет, Кнут Гамсун вообще мне не нравится. Я читал несколько книг, блядь, это хуйня какая-то. Мне не нравится Кнут Гамсун. Хуйня, просто хуйня какая-то. Мне не нравится Кнут Гамсун. Прям вот. Ну, может, я не то читал, но, блядь, это хуйня какая-то. На альбоме груст Короче, я написал, у меня есть какие-то грустные песни, но я не знаю, в итоге войдут они в альбом или нет. Наверное, что-то какое-то минорное, безусловно, будет. Но Россия просто совсем супер грустная. Вот. Посмотрим. Ну, есть, конечно, так не, не получается, короче. Типа, вот то не буду, то не буду. Так что вот так вот. Минем. ну, он хорошо делает. Просто все-таки, наверное, исчерпал сам стиль его себя. Так, конечно, хорошо, все нормально. Ну, так, я думаю, что на данный момент есть рэп поинтереснее, чем... Чем именем. Ну, так. Для фанатов, я думаю, что кто любит именема, то будет слушать его и ему будет нравиться. Братишка, держись, все нормально. Стамбов не зовут, да. Альбом у Ежи, да вот недавно вышел альбом. Куда больше, друзья. Там столько у Ежи можно слушать, что в лучших университетах учились. Конечно, да, будут. Ну, блин, в принципе, я не могу писать песни, которые, э, типа, не похожи бы были на меня. Все, что вы слышали, все будет так или иначе. Просто в каких-то новых отражениях. Как я писал, так продолжаю. Да, Квин, заебись, это просто угарик, бро. Бро, просто угар. Квин, заебись. Хэштег, заебись. Сам пизда, город России. Хабаровск. Сандалов сделает. Хэштег, заебись. С кем здесь искусства ассоциируешь себя? С пацанами из антихайпа. Шапки нет. Купите шапки голод лучше. Нормальные шапки. Слышал. Слышал шапки голод. Или шапки два восемь. До да сто пудов если этого не назовут аэропорт, блядь. Такого не бывает. Зачем три части? Потому что это три альбома, а не один огромный. Один огромный мы выпускали уже, даже два огромных мы выпускали. Нет смысла выпускать третий. Нет, Ларина еще не успел посмотреть. Лучший трек оверхайп 3, нео шансон. Я по жизни папсай, потому ну ну -ле". Смерть в Венеции не читал. Не назовут, братан. Не назовут. Это все хуйня. У нас ничего по уму не смогут сделать. Не назовут имени Летова. Балаклау в простом магазине, который продает экипировку. Ты еще тогда читал хрипнулся. Да черт его знает. Ничего не могу сказать. Прожать Мимо хайпа, пизжи хайп трейна, Оверхайп круче всего. На голосовании, рибом годный, рип, так и победишь. А, брат ебал. ебал. Без разницы. Все победит все равно. Кто-нибудь из купленных. Берлин. Город родной. Просто каждый раз, как домой к себе приезжаю, запрыгну на танк и в Берлин качусь, Миша Панша нахуенный. нормально, Лю людям в мерче отношусь отлично, радио Орфей, друзья, играет, пора бы уже запомнить и просто слушать постоянно. Уютно. Соточка это немало. 100 человек. Вот представь, я сижу в комнате, а напротив нас 100 человек. И мы общаемся. Очень даже... Очень даже неуютно много людей. Армянский ресторан, Берлин, сразу поедем. Когда татуировки набьешь? Никогда. Снимимо хайпа. Не знаю, друзья, не знаю. Столько суверхайпа песен, что просто жопа. А я слушаю радио Неошенсон. Спокойной ночи. Связки не болят. Нормально. Любимый тезка мой... А -а -а Андрей Губин. Губин, Губин. Низоров или доренко, Даренко Невзоров. Лохопед, ебаный. Лохопед, ебаный Невзоров. А есть же это проект Трипхоп Вичхаус. Мы думали сделать Вичхаус, но получился Трипхоп. хоп. 2000 Десятый, одиннадцатый год мы делали это. Да, это было круто, друзья. Да, революция, почему нет? Альбом Кани, конечно, жду. Да, канал культуры смотрю и Радио Орфей слушаю. gspd в три раза больше нас собрал а то и в 5 всего доброго братан да потому что что, фиты мы много делали уже и с кем сейчас нам фитовать пацанов из андеграунда все уже нету с модными исполнителями ну такое сейчас даже уже скорее сложнее фиты писать раньше по угару люди писали сейчас Сейчас уже не то. Ради Орфей всегда знал. Сайт антихайпа, да, по-любому. 2019 год. Косаря, ну не, ну наверное будет. Я не знаю, братан, но у нас много концертов в этот день. Все на рэп ушли. Нет такого, знаешь, вот хотелось бы, чтобы похуй все... Антихайп выступает, весь город идет, но пока не так. Только ламповая встреча на 115 человек. Южный парк, да. О, у меня даже а, чаек есть. Доренко, потому что телекиллер, а не приспособленец. Просто какой-то лохопед ебаный, поехавший. Даренко бог, простой парни, парняга из Керчи, Невзоров просто ебаный поехавший, сумасшедший Какой-то сраный, блять, конезаводчик, сраный, блять, профессор каких-то там патологоанатомии или чего это Короче, это хуйня, залупа, ну просто он ебанатый Под, фон... под фонеру, под фонеру, Мы читаем под плюс как настоящие рэперы. Как настоящие рэперы, как пацаны, как Лилузи верт. Все да. А какой у гроба сайт был охуенный? Далее шамельников я хайпую. Я хайпую, я просто купаюсь в лучах славы. Извини, извини. Я понимаю, что я перестал быть таким простым панк-рок-анархистом, как Леша Мельников. Но я зажирался. Я съел других МС и зажирался. Что поделать? Дуть или джарахов? Дуть. Дуть. Да, вот даже я настолько зажрался, что тут э, Лешу Мельникова хвалят у меня э, в трансляции. Понимаешь, да, то есть, как бы я такой, я милый зашквариш. У Давида как раз в э, ну, пепе была под плюс. Да, вы не понимаете, под плюс читают только боги. Это самая последняя ступень развития. Самое последнее. Мы когда-то под минус читали. Ну, мы не, не лохи, чтобы читать под минус, бесконечно. Рюмочку в баре. Ну, блять, наверное, да, мы выступали. Мы собрали сами рба, Это новая тихая. шоком ну не знаю шок не предлагал я думаю у него других много проектов мы иди символа количество человек на концерте не знаю давай бро а быть рокером грустно просто. Реально быть вот представь ты рокер, короче, как Кинчев Константин или как Юрий Шевчук, это же пиздец. Это просто пиздец на тебе просто весь груз России лежит, все судьбы на тебе и как как вообще, как вообще быть, как жить, я не знаю. После перманентного угара есть новая искренность. Кинчив, короче, в ссылки на православные дачи. Царь первый класс. Да, конечно, с царем мы сделаем трек. С царем сделаем трек, братишки. Блейс на диван не зовет. Только Букер на диване тусит. Хабаровский концерт отменили, билеты не продают. Ну, охуенно. Ебите все Стаса Куницына. Стас Куницын. Ответственен за весь наш тур. Вот так вот. Как относишься к вопросам, как относишься? Ну, блядь, сложные вопросы, безусловно. Прожект Zero, нет, не распался. Просто нужно время, чтобы хороший материал взял, когда у нас было время. Вот. Тогда мы делали. Просто нужно, чтобы совпало, да? Совпало. Amphistrike, дис. Новая искренность, это когда все по кайфу. Хороших менеджеров не нанять. Надо. Где найти хороших менеджеров? Давидыч скоро выходит, ну, круто, когда люди выходят из тюрячки, всегда хорошо. Треки не хриплым голосом, да, есть. Что должно случиться, чтобы ты закончил заниматься музыкой, не знаю. Может потому, что может, да хуй знает, все что угодно может случиться, просто ебнет и все. Диз 2003 года, не знаю, Ротан. На хип-хупру есть, стопудово у кого-то есть, и у старожил хип-хупру. Последний сырок ключей от Вити. Не знаю, Витя должен знать это все. Витя должен знать. Сейчас читаю Гёте, итальянское путешествие. Слава батлился из Джубили. Май ди охуенный. Ну все, хайпуля падает. На сто. Сто два, сто пять. Кидал твои тексты. Не знаю. А что за тексты, бро? Идеализм или материализм, черт его знает, идиотизм. Ну так понятно, что на хип-хоп рубитый, но у кого-то должен есть, у кого-то стоп-дово есть. Сагашники. Мерч отправлю завтра. Давай, Горян. С Яниксом бы записался. Не знаю, наверное, уже нет. Все, кто хотел со мной записаться, меня позвали и записались. Третья идиота. Посмотрим, Ингарян. Было бы круто увидеться. Нет, ведь он что-то проебался, походу. Ломедин только рэпери даже вот. Рэпери, всегда там жило. Много треков шло в стол. Ну, кое-что есть, кое-что есть. Сериалы. Нет, сериалы не смотрю. Гоустрайтинг. Хуевая тема. Политическая позиция. Я либерал. Я либерал, братан. Спору нет. Буду делать клаудраф. А Бладаун имя. Так называется трек. Монеточка говорит, продюсит песню, клип антихайпа. Ну, слушайте, спрашивайте монеточку. Я такого не слышал. Если она хочет это сделать, то. Пусть не шутки шутят, а дела делает. Как ты начал заниматься рэпом, ты же человек, да, пиздец? За монеточку очень рад, на самом деле. Если вообще ей самой в том числе нравится, что вот там у нее успех, концерты, то я тем более рад. А так вообще, конечно, рад. Это очень круто трек сучка один из лучших треков Ну у тебя специфический вкус бро нахуй мне дрова ну не знаю это хорош смешная да, строчка смешная на банкете газпрома бы выступил за хорошее бабло бы выступил, братан, ты сам понимаешь, что если дают большие деньги, можно выступить хоть в аду. Эти деньги направить на какие-то нормальные. Сакуров я не стал смотреть, что он там про монеточку высказывался, потому что ну, они из разных сред. Это, конечно, тоже достаточно наивно было записать трек, какой-то русский ковчег, это ну, слишком, знаешь. Такая вообще прямая прямое цитирование, типа из замка в замок, оно такое. Так, вот я тебя сейчас забаню, если ты будешь хоть всякую писать, понял? Так, получил как мем, при этом являясь действительно своим исполнителем. Я не знаю, я как-то не думаю об этом. Я песни в первую очередь делаю, вот они меня радуют известность да вообще без разницы по-разному бывает по-разному бывает мем я думаю что я не капитализировал свой мем статус персины морковь ну да просто такое кому была угроза там тот знает я думаю Алёхин красавчик Алёхин да Алёхин отец родной Вообще, душа, душа, ну, Витя монетизировал, это круто, и Витя, я за, если у Витя что-то там капает, то круто, это нормально, я вношу какую-то пользу хотя бы. Варить пельмени в чайнике? Ну, нормальная тема. Так все когда-либо делали. Это нормально. Почему бы и нет, как говорится. Что меня мотивирует писать песни? Ну, я не знаю. Я пишу песни долго, достаточно давно. Просто какое-то стремление написать хорошую песню, потом еще одну хорошую. там Что-то точно потом не понравится, не получится. Просто какое-то мое занятие. Я понял, что с какого-то момента это мое занятие, писать песни. Ну, не то, что даже занятие, просто это хорошее какое-то дело. Мне нравится рэп, мне нравится писать песни. Вот что, ну, это простые вещи, на самом деле, там ничего глубокого нет, ни у кого нет глубокого. Все, все просто. Песни надо писать, потому что ну, это как занятие определенное, писать песни. Сольник Платиновым, конечно, станет, я думаю, в первые секунды выпуска. Слово «НН» смотрел, ну, не знаю, нет, наверное. Друзья, все, у нас последние две минуты, поэтому давайте начинать прощаться, да, и всего доброго желать. Один, второй, а Париж, а другой был хардкор, я его тоже выпустил. Турнирку рвать на битах не наблюдаю, как говорится, друзья. Цикуль, осап, салам. Слово зашифровано на мерзком, ну подумайте, это шутка такая хорошая. Дугин, ну что, Дугин красавчик. Дугин, что, Дугин, философ. Трек веселый мне нравится. Хороший, веселый трек. Веселый трек. е друзья. Уютный эфир. Всех с всех днем рождения, у кого сегодня днюха. Артур с днюхой. Лучший писатель. Не знаю, кто лучший писатель. Горький какой-нибудь. Мультибрендовый. Не Не понравился. Тысячу таких треков было. Зачем делать такие же самые треки? Давайте, друзья. Скоро...